Слава нашему Господу! Аллилуйя! Чудный Господь! Я сегодня утром проснулся, и в душе моей была песня. «Радость в сердце моем бьет горячим ручьем, лишь когда я Христа познал». Аллилуйя! Слава нашему Господу! Написано «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Но ну, разве это возможно? В нашем унылом веке, в нашем унылом мире возможно, все возможно верующему. И когда я начал думать дальше, есть написано такое место. «Да радуются все ищущие Господа». Вот он ключ, вот он секрет для радости. Я приведу вам небольшой пример. Когда мы что-то ищем и находим в, жизни, в бытовой этой жизни, мы же радуемся, правда? Точно так в духовном мире радоваться можно только тогда, когда мы ищем Господа. Нету другой радости. Все эти радости мирские, они проходят очень быстро. Потому что источники радости мирские, они временные. Они засыхают и исчезают быстро. Истинная радость, когда ищешь Господа, аллилуйя. И тогда сердце твое поет, и тогда плоть твоя радуется. Слава нашему Господу, чудный наш Господь. Да радуются все ищущие Господа. Это мое такое вступление для каждого христианина. Как вы сегодня себя чувствуете? Я хочу спросить каждого у вас, но вы не обязательно не должны мне отвечать. Вы ответьте сами себе. Радуетесь ли вы? если у вас радость? Как вы сегодня проснулись? Что у вас было на сердце? Аллилуйя! Слава нашему Господу! Я никого не обличаю, я поощряю, чтобы искали Господа. Это великая радость, это радость, Радость вечная, она непроходящая, и Господь никогда не подведет. И эта радость нам нужна. Это подобно как водолаз, который идет под воду. Если он туда нырнул без, водор без кислородного баллона, он не пройдет свою дистанцию. Радость – это что-то вроде этого. Я вам как притчей говорю. Это как будто тот кислород для того, чтобы нам пройти эти земные испытания. Мы как будто под водой. Мы на территории. Тритория дьявольской. Мы еще не на небе. И нас окружают все эти скорби, нас все окружает. И чтобы нам выплыть живыми, нам нужна радость. Нам нужен этот кислород духовный. Это радость Господня, Аллилуйя, которая приходит от трона Божьего, Аллилуйя. Дорогой христианин, дорогой друг, посмотри в свое сердце, есть ли там радость? Подойди сегодня к зеркалу, когда ты придешь в собрание, посмотри на лицо свое. Есть ли там радость Господня? Она всегда отразится. Если она есть в твоем сердце, она будет на лице твоем непременно, аллилуйя, слава нашему Господу, я никого не обличаю, я поощряю, я просто вас заинтересовать хочу, начните искать Господа, у кого нету радости, и посмотрите, как вам легко будет под этой водой, кислород этот будет в вашей душе, вы с удовольствием пройдете эту дистанцию, как тот спортсмен, вы просто будете бодры, вы будете в хорошем духовном шейпе. Слава нашему Господу! Чудный наш Господь! Я хочу поделиться сегодня с вами чудным местом Писания, которое открыл мне Дух Святой. Когда я покаялся, я искал Господа. Я его искал здесь, в этой книге, в этой чудной книге. И Господь мне дал чудное откровение, как написано, что Христос пришел для чего? Он заменил закон заповедей учением. И я сегодня хочу предложить вам учение Иисуса Христа. Может, оно будет не совсем длинное, не совсем такой большой теологии. Я не ученый человек, у меня нет теологического образования, но я ученик Иисуса Христа. Я хожу за Ним. И то, что Он мне открывает, я хочу поделиться с вами. Это будет название, это будет щит нашей веры оно меня сильно интересовало. Я я вам рассказывал в прошлый раз, когда я был, я потерпел кораблекрушение веры своей. Я был верующим человеком от детства и где-то в 22-3 года я потерпел сильное кораблекрушение веры. И когда я уже показывал, когда Господь меня восстановил, меня вопрос этот интересовал. Господи, что со мной произошло? Почему я разбился? Почему мой корабль, который вышел в море, идти до той пристани, он потерпел ужасное кораблекрушение? И Господь мне ничего не ответил. Но Он мне дал сильное желание исследовать Слово Божье, И когда я прилепился к этой чудной книге, и я читаю ее по порядку. Я открыл с первой главы и начал читать. И когда дошел до этого ответа, это записано первое послание к Тимофею, в первой главе этот ответ. И когда я дошел до этого места, Дух Святой мне сказал, а теперь смотри, вот ответ на твой вопрос. Я хочу сегодня поделиться с вами. Я никого не хочу обличать, ничего. Я просто, как здесь написано в одном стишке, что цель увещания, любовь, от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. Сегодня Бог нас увещевает, первого меня и всех наших слушателей. Иисус Христос, через Духа Святого, Он хочет нас увещевать. И цель этого увещания – любовь от чистого сердца, доброй, э, доброй совести и нелицемерной веры. И вот что дальше написано. Это было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 которые будут веровать в Него к жизни вечной. И вдруг, 17 стишок, он как бы не по теме, «Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков! Амин!» Вдруг упала вспышка радости! Аллилуйя. Радость Господня! Аллилуйя. Вот то, что я вам рассказываю, сегодня утром проснулся, и вдруг вспышка радости Господь. И когда я читаю это, я смотрю, и Павел это переживал, слава нашему Господу. Посмотрите, оно как бы этот стишок не подходит к этому, о чем он говорит. Но он не мог удержать эту радость, которая была внутри его. И он высказал царю живеков, не тленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Амин. И дальше он дает учение своему юному ученику.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 И когда я это прочитал, я остановился, я вспомнил всю свою юность, я вспомнил все свое шествие по этому морю, к вечной пристани, и я увидел, где произошло мое крушение. И Павел говорит, что Тимофею, если ты хочешь быть добрым воином, мы воины чтобы мы знали, мы не просто вот так вот ходящие посетители просто, но мы воины, мы сейчас вот здесь слышим Слово Божье, и Дух Святой нас охраняет. Но запомните, когда мы выйдем за дверь этого дома, нас ждет битва, нас ожидает битва. Мы воины, к нам нет отпусков, у нас нет выходных, нас ждет враг, и он реальный враг. И кто не верит в это, тот уже пойман в его сети нас ждет враг, серьезный враг, я не возмущаю его силу, но он коварством серьезный, и если мы не будем воинами, мы получим кораблекрушение, и, и Павел сказал Тимофею, чтобы ты был добрый воин, у тебя должна быть вера и добрая совесть, и, и он сказал, запомни, те, которые отвергнули добрую совесть, они потерпели кораблекрушение в вере, вера это очень важная вещь, которую мы имеем. Это ценность. В другом месте написано, вы получили драгоценную веру. Вера, я хочу вам сказать, это драгоценность. Чтобы сравнить с земными материальными вещами, драгоценность что? Бриллианты, алмазы, золото. И вера наша нуждается в защите. Вера должна иметь щит. Там в другом месте написано, что паче всего возьмите щит веры которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы дьявола. Дьявол охотится за нашей верой. Он знает Писание лучше каждого из нас. И он знает, что важно у христианина – вера. Ему нужна наша вера. Он хочет добраться до нашей веры и расстрелять ее. Написано, больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни. Что это за источники жизни? Священное Писание нам показывает, они три. Вера, надежда, любовь. Они все с неба. Это источники жизни. Это небесные сокровища. Это небесная драгоценность. И вера, она всем этим владеет. И дьявол это знает. Расстрелять веру... И все остальное исчезает. Надежда капитулирует, любовь капитулирует. Если вера расстреляна, во что надеяться? Если веры нету, кого любить? Потому что ты уже ничто не веришь. И дьявол знает эту систему духовную, он изучает Бога и человека и Священное Писание уже давно: это змей древний, почему и написано, что Он древний змей, Он все знает, Он все изучил. И когда Он убирает веру, ему больше ничего не надо. Он знает, что надежда исчезнет сама и любовь уйдет сама. И что он делает? Он не оставляет пустым сердце. Так было со мной. Эта проповедь, я вам говорю, как свидетельство, она пережита мной лично. Когда он убирает веру, он пустым сердце не оставляет. Он заполняет туда горькое, ядовитое вещество, которое называется неверие. И тогда неверием гонит человека в пустыню, в сухие места, где нет воды. Там, где нет Духа Святого, прообраз воды – это Дух Святой. Он гонит в пустынные места, чтобы там убить человека. И это неверие делает ужасные вещи. Оно говорит, что Бог тебя не слышит. Если даже удается человеку верить, что Бог существует, то дьявол говорит, он не может тебе помочь. Он не может ничего для тебя сделать. Посмотри на свою жизнь, посмотри в каком то состоянии. И так было со мной. Он довел до меня до такого, что я не мог поверить. Я знал, что Бог есть. Я не был атеистом. Я не был скептиком. Я знал, что Бог есть. Но во мне жило неверие. Я просто не верил, что Бог может помочь. И теперь дальше смотрим, как это все происходит. Как вера охраняется щитом. Как я и сказал, что написано, вы получили драгоценную веру. И... Любая ценность, любая драгоценность, она сохраняется. Вот, например, мы. Мы люди. Мы ценность. Мы ценные. И чтобы нам жить, мы строим дом. Мы ограждаем себя. Мы же не спим на улице. Мы же не спим на траве. Мы спим в дому. Для чего? Потому что мы ценность. Также и вера. Она нуждается в защите. Вот подтверждение этому. Тоже послание 1 Тимофею, глава 3. Восьмой стишок. «Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорестолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести». То есть в доброй совести. То есть щитом нашей веры является добрая совесть. Она как бы... Я когда рассуждал, мне Дух Святой приоткрыл такую картину. Не соблазнитесь на этой. Чтобы я лучше понял, это было и притчей показано. Доктор кто мне говорит, посмотри на свой мозг. Это же ценность? Да. Где ты видел, чтобы мозг был открыт? Нигде. Если черепная коробка получает трещину, мозг работать не может. Мозг заключен в черепе, и тогда он может работать. Вот так наша вера. Она заключена в доброй совести. И тогда она может работать. Вера ⁇ это сильная стратегия, и дьявол ее боится. Вера мы побеждаем врага. Вера мы наступаем на твердыни. Мы разрушаем ее твердыни. Отсюда все делает вера. И она центр, она как... как... Центр командования, и она находится в ограждении, и дьявол бьет в это ограждение, чтобы разрушить его. И эта добрая совесть, этот щит, имеет семь слоев, и эти все слои, они живые, и дьявол старается их пробить. Примеры этому я вам приведу, Самсона. Это был муж веры, великий муж веры. О нем, о нем упоминается в 11 главе послания к евреям это глава веры и он упоминается как муж веры и сатана знал эту стратегию как добраться до самсона разрушить веру у него было семь кос. это прообраз семи слоев веры они живые написано покажите в вере вашей добродетель в добродетеля рассудительность в рассудительности воздержание «В воздержании – терпение, в терпении – благочестие, благочестие братолюбие, братолюбие – любовь». Вот они, семь живых щитов. Если мы, с, слоев, если мы слой за слоем от, отвергаем, дьявол добирается нашей вере, и он уничтожает ее. Но если мы ее храним, как дальше написано, но в ком это есть и умножается – если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего? Тот слеп, закрыл глаза свои и забыл об очищении прежних грехов. Посему, Павел говорит, братья мои, или это у Петра написано, но это лестница Петра, «более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание». Так поступая, никогда не приткнетесь. То есть дьявол не приткнет ваш щит. Он будет цельный, он крепкий. Дьявол не может его проткнуть, если он не нарушен, если мы не отбрасываем добрую совесть. И дальше написано. И таким образом вам откроется свободный ход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Посмотрите, что произошло с Самсоном до его. Как произошло падение с Далидой? Это был не первый. Он был на зарей Божий. Ему запрещено было ходить в долину сладкого вина. Ему запрещено было притрагиваться к мертвечине. И там много-много запретов было. Он один за другим нарушал. Что он делал? Отвергал добрую совесть. Он знал, что нельзя, но думает: ничего, пойду, ничего не случится. Пошел, Бог терпел. Один щит разрушен был, один слой разрушен. Пошел в другое место, второй слой разрушен. Пошел третий, и сила Божья с ним думает, хорошо, все работает. И дошел до конца, пока последнее не было обрезано 7 кос. И когда Далида его остригла, он думает, встану и пойду, как прежде. Но, увы, щит был разрушен, дьявол добрался до веры, и сила ушла. И вот как там написано, что... Что в ком всего нет, тот слеп. Что сделали фалисимляне? Выкалывали глаза. Это духовный прообраз. Человек, когда разрушает свою э, добрую совесть, когда он ее отвергает, дьявол выкалывает глаза, заключает его в темницу, навязывает его на эту самую, чтобы он молол, и сыплет все те жернова лишь бы что. И он уже мелет. Почему? Он слепой. Он не видит, что он мелит. Ему уже разницы нету, что молоть. Это духовные все прообразы. Но, что написано? Апостол предупреждает, более и более делайте твердым ваше звание и избрание. И когда вы так будете делать, никогда не приткнетесь. Дьявол не сможет добраться до вашей веры, потому что щит Божий, он добрая связь, он очень надежный, он не позволит, чтобы дьявол проткнул его, и дьявол это знает, и вера наша будет жить, и она нас доведет до вечности, потому что вера угождение Богу, без веры мы Богу угодить не можем. Это чудное. Духовное богатство, которое мы имеем. И Господь нам дал это богатство, чтобы мы его хранили. Оно нуждается в охране. Оно нуждается, чтобы мы его сохраняли. Добрая совесть. Не отвергайте этой доброй совести. И апостол Петр пишет, что ее крещение, когда мы принимаем водное крещение, оно не есть и плотской нечистоты и а омытия. Оно обещание Богу доброй совести спасает нас воскресением Иисуса Христа. Слава нашему Господу! Чудный Господь! Пусть сегодня Дух Святой вложит в каждое сердце это чудное учение Иисуса Христа, чтобы мы понимали, что мы воины, мы воины Иисуса Христа, и чтобы мы были добрыми воинами, у нас должно быть оружие, вера и добрая совесть. Чтобы мы не отвергали добрую совесть, если мы ее отвергнем, мы получим кревогрушение в вере, и мы никогда не дойдем до той пристани, мы никогда не встретимся с Богом, и мы уже здесь, в этой жизни, мы не сможем Ему угодить. потому что праведник верою жив будет. Слава нашему Господу. Пусть Господь обильно благословит вас. Пусть это слово обильно вселится в каждое сердце, чтобы вера наша возрастала, чтобы она была закрыта, как черепной коробкой, доброй совестью, и тогда мы можем переходить от веры к вере, от силы в силу. Слава нашему Господу во веки. Аминь.